Серьезнейшая контора, которая находится в городе Эльблонг. Слесари, монтажники тоже туда требуются. Сварчики же, там проходят тесты такого плана, как сварка вот такой вот трубы. Тяжело найти э, специалистов. Ставка Net для проставника 23,95 злотых в час. Сейчас сделали такую ставку. всем привет дорогие друзья если вы смотрите это видео значит с вами снова канал work and life и я его ведущий антон белюк и высокооплачиваемая работа в польше повышение ставок на Elstar engineering так называется это видео потому что в нем я снова обсужу э, вакансию которая уже долгое время остается актуальной эта работа сварщиком э, и монтажником Лесарем на производстве Elstar Engineering. Это серьезнейшая контора, которая находится в городе Эльблонг. В общем, там решили поднять ставки в связи с тем, что уже долгое время не находятся люди на эту работу, как ни странно, несмотря на очень высокую зарплату там. В общем, все те из вас, кто заинтересован во всем вышесказанном, устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали. Ну что ж, начнем с самого начала, как говорится, работа на Эльстар инженеринг уже, наверное, с февраля месяца стала актуальна и уже почти три месяца и еще людей туда, в общем-то, нужны сварщики на ТИК и слесарь и производят они там различные емкости и резервуары из тонкого металла, из нержавейки. Уже давно туда требуются сварщики на ТИК, специалисты. Зарплата там была до недавнего времени 22,5 злотых в час. То для сварщиков на ТИК. И также слесари-монтажники тоже туда требуются уже очень долго. И до недавнего времени зарплата для них была там 14 злотых чистыми в час. Там проходятся пробки. Для монтажников это пробки такого характера, как ну приходишь и просто на время нужно собрать конструкцию. Вот последний там был человек, конуснообразную такую конструкцию нужно было ему собрать. Полтора часа дали. В общем, умывальник такой, резервуар из двух частей. Нужно было выровнять, все подогнать, чтобы было без зазоров ровно. Короче, конструкцию под сварку. Сварчики же там проходят тесты такого плана, как сварка вот такой вот трубы, которая сейчас фотографии на ваших экранах. Также из нержавейки. Нужно заварить аргоном, главное чтобы был провар, они разрезают потом, ну и визуально смотрят есть ли провар, ну и соответственно внешнее качество самого шва тоже должно быть на высоком уровне, ну и опять же затрагивается здесь давняя проблема, которая заключается в том, что э, тяжело найти специалистов, к сожалению все хотят приехать в Польшу и зарабатывать сразу много, при этом ничего не умея и не зная языка. На эту работу знания языка они не требуют, здесь нужен главный специалист. Но даже при всем при том, что и знания языка здесь не надо, все равно вот вакансия остается актуальна уже долгое время. Ну это опять же, я говорю к тому, что спрашивают у меня в последнее время частенько, почему одни и те же работы я рекламирую. Ну вот поэтому, друзья, потому что тяжело найти специалистов. Понимаете, в основном едут люди, которые ничего не умеют, ну или э, умеют, но очень немного, к сожалению. Вот поэтому такие вакансии остаются очень долго актуальными. Даже несмотря на то, что зарплата там весьма солидная. Ну, в свою очередь, такие работы, как производство рыбной продукции, различные птицы также остаются долго актуальными, потому что туда в свою очередь люди не хотят ехать, потому что там, видите ли, сыра и воняет рыба, и нужно стоять долго на конвейере э, с относительно невысокой зарплатой. Хотя там также не требуется никаких умений, незнания языка и всего остального. Ну, короче, как ни странно. В принципе, и неудивительно, что большинство людей хотят найти работу просто-напросто там, где будут, будут они практически ничего не делать, хорошо получать, при этом ничего не умея и не зная язык. К сожалению, это факт, и поэтому такие работы, как производство рыбной продукции, также такие работы, где требуются специалисты с высокой зарплатой. Одни и вторые работы, казалось бы, абсолютно разные на одной Зарплата относительно невысокая, но там, видите ли, условия труда не совсем приятные. На другой зарплата высокая, но там нужно что-то уметь и быть специалистом. И поэтому и те, и другие работы остаются актуальными долгое время, уже достаточно продолжительный срок. Также тяжело, конечно, найти людей, где-то требуется знания языка на такие проекты, как Биовар в Белостоке, там требуют знания польского языка. Также э, сварщики получают весьма солидную сумму, почти как в Эллиблонге, 21 злотый в час нету. Но все равно все равно туда найти людей очень тяжело, уже не первый месяц там остаются свободно, потому что там требуют еще и язык польский на уровне понимания, там же требуются монтажники отопительного оборудования, без специальности берут, но опять же туда уже очень долго актуально, потому что требуется язык польский на уровне понимания, а понимают его единицы, и поэтому опять же это одна из очередных причин, почему такие работы остаются долго актуальными. Ну, надеюсь, я разъяснил ситуацию, и ответил на вопросы тех людей, которые задавали мне вопросы такого характера, как э, почему многие из моих работ, которые я рекламирую, очень долго остаются актуальными. Ну а теперь вернемся к работе в Леблонге, вернемся к ставкам. Вот сейчас на ваших экранах вы можете видеть, соответственно, э, ставки на теперешний момент. Э, здесь показаны э, с самого верху. Ставка Net для работника, ну, общего плана. Ну, в общем, как говорится, призи, подай, изи там на три буквы, не мешай, грубо говоря. Ниже идет слесарь-монтажника, работа, которая актуальна сейчас. Ставка нета сейчас для него 16-10 злотых в час. То есть было 14, повысили до 16-10. Это вот работа вторая от верха. Ставка NET 16.10. Ну и следующий идет микс 131 Ставка NET для проставника 17.96. Туда пока что не актуально. Потом макс 135 Ставка нета для проставника 19.50. Туда пока что тоже не актуально. Но в будущем будет актуально, скорее всего. И самое нижнее, то что актуально сейчас. И собственно актуально уже долгое время. Это э, сварщики на ТИК-141 метод. Ставка NET для просовника 23,95 злотых в час. Сейчас сделали такую ставку, в общем, и часов там можно вырабатывать по 10 в день. Короче, вы будете зарабатывать около 6 тысяч злотых в месяц таким образом на этой работе. Те, кто туда подойдут, пройдут тесты. Так я уже сказал, тесты для сварщиков не на просвет, просто визуальные, нормально заварить с фарваром трубу аргоном нужно будет. И вы попадете на очень высокооплачиваемую и хорошую работу. Слово условия на этой работе вы сможете увидеть, пройдя по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Там будет ссылка на мой видос об условиях с этой работы, а также ссылка на видео, на профессионально снятое видео, скажем так, об самой организации ElSTAR Engineering. Там также будет ссылка в описании. Кто еще не видел, обязательно пройдите и посмотрите. Еще раз повторюсь, очень серьезная организация, работа, можно сказать, в лабораторных условиях. Поэтому, друзья, надеюсь, сейчас хоть кто-то отзовется. Вот ставки даже повысили, как и для слесарей, так и для сварщиков. В общем, мой номер телефона вы сейчас можете видеть в нижней части своего экрана. Там Viber и WhatsApp, как вы уже заметили. Поэтому звоните прямо сейчас, те, кто заинтересован в данной вакансии. Очень ждем, очень ждем ваших отзывов. Желающим через два месяца работы можно будет подавать на карту побыту, делаем без проблем. Ну и собственно те из вас, кто еще не подписан на мой канал в Телеграме, обязательно подписывайтесь на него, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, потому что именно там я выкладываю как свои видео в первую очередь, только потом они появляются в свободном доступе, так и все актуальные вакансии в Польше я выкладываю там и сообщения о каждой выложенной работе автоматически приходит на телефон всем, кто там подписан. Таким образом, вы всегда будете в курсе самых свежих и новых работ в Польше, вы будете узнавать о них самым первым моментально. На этом у меня все. Те из вас, кто еще не подписан по каким-то причинам на мой канал на ютубе, подписаться вы на него сможете уже очень скоро, нажав на кружок с моей фотографией, который скоро появится в верхнем правом от меня, углу вашего экрана. Также не забывайте писать комментарии под этим видео, ставить лайки либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Жду ваших звонков. Жду вас на работе в Польше. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья.